есть вопрос из закрытой группы о семейном бизнесе. То есть вот uh -huh. эта женщина, Елена, она нас слушает сейчас на интернете. Uh -huh. Uh -huh. А это та, дорогие друзья, которая задала вопрос, задала вопрос, и известны были даты ее и ее мужа. И мы как раз только что говорили о том, когда эта компания образовалась. Так вот, сейчас имя не буду, но компания образовалась... Ты когда сказала? Я сказала 2001-2002. А, нет, немного позднее. нет 4, немного позднее. 4 декабря 2014 года. А, учреди... а, а учредитель – учредитель жена. Это то, что ты ну, говорила. Вот Она то, взяла жена, на себя. Да. Да. да, ну вот почему? А что происходило у них в 2001-2002? Пока не знаем. Пока У них какая-то была задумка в то время. Они что-то... И опять была инициатором жена, что интересно. Mm -hmm. Ну, вы знаете, может быть, действительно что-то было. Может быть, какая-то компания она и была, она трансформировалась, может быть, в эту. Может быть, это была mm -hmm. еще раз неофициальная какая-то. Мы не знаем пока. Если нам от радиослушательница пришлет такую информацию, мы ответим. Просто для интереса, еще раз, мы как бы аналогию. Ну вот 4 12 2014 года. Даты у тебя их остались. Вот что можно сделать, вывод какой? Ну, во-первых, какая это цифра? Чему у нас общая цифра? А, прости, 5. Майкл, какой еще раз? 4 Ч... декабря 2014 года. Общая цифра 5. Ну, насколько я mm -hmm. помню, Елена 5, да, была? Да? Да. Нет Елена, а Нет, Елена Тройка. Нет, Елена. Тройка, да, Елена Тройка. А это пятерка, да? А это пятерка, это... а муж у нас тринадцать. 13... Четверка, да. А и здесь пятерка, да. Значит, вот интересно: и тройка, друг друг муж, четверка, да, вот четверка, мне не очень, как бы это самое, тут какая-то двойственность есть в этой четверке. То есть, может быть, и очень здорово, и замечательно, а может быть в то же время идти в разнос. Мы этого uh -huh. пока не знаем. А, вот. а дата образования общая цифра 5. А, ну, uh -huh. что 5? 5 с кем? С четверка не знаю, не, не очень, по-моему, дружит. Uh -huh. uh -huh. Читаю, читаю, читаю. Yeah. Была фирма другая в 2001 году, вы правы, uh -huh. Эльза. Ну вот, это пожалуйста. Спасибо большое. Да. Мне, мне приятно, что я не ошиблась. Хотя, это, ну, как сказать, я стараюсь не гордиться, если э, какие-то совпадения, но мне все равно конечно, Эльза очень да. страна да. должна знать своих героев. Вопрос такой: Женщина обращается, Елена. Семейный бизнес женой. Вот каковы перспективы? Прогноз на ближайший месяц в плане развития финансовой составляющей от этого бизнеса. Выполнение в скобочках имеющих заказов, получение новых, возможность получения денег от заказчика по решению суда. Три вопросительные знака. Даты нужны? Даты были бы неплохие. Сейчас одну минутку. Я записываю, Майкл. Ну, значит, жена 17 марта 72 года а муж 10 июля 67 года. Я бы сказала так, что перед нами замечательная пара. У дамы общее число рождения соответствует Аркану императрицу а у ее супруга Аркану Император. Это просто потрясающее интересное сочетание, и... Они должны очень хорошо сочетаться как в семейной жизни, так и в бизнесе, но я боюсь, что, может быть, либо то, либо другое было бы лучше, да, либо они бы оставались мужем и женой только, либо партнерами, партнерами по бизнесу. Но поскольку сложилось так, как сложилось, то я могу сказать, что они должны взаимодействовать неплохо и так, и так. Зачем задается этот вопрос, возможно, между ними возникают некоторые напряжения в отношениях. И то, что они получат эти деньги, заказы, да, уравновесит, уравновесит их отношения. Но я вижу также и то, что супруга должна больше включиться в дела и что-то на себя взять. Возможно, у мужа сейчас ну, какой-то период не суперблагоприятный в целом. Могу сказать, что до конца года улучшаться и увеличиваться количество заказчиков. И в начале следующего года они будут, и деньги будут. Но где-то в феврале, в марте... Жене придется действительно на себя взять гораздо больше, чем, ну, возможно, она хочет или э, привыкла брать на себя ответственности и участие в делах, потому что у супруга какой-то спад. И, ну, наверное, это уже тоже не совсем даже для закрытой группы, это надо обсуждать в личной беседе я хочу сказать, что по суду почему-то очень все показывает, что наша вопрошающая должна на себя очень много брать и очень много участвовать во всех делах, какие-то принимать решения ответственные, что ли. По суду они получат деньги, но не те, которые ожидают меньше. Они имеют дело с очень, не знаю, не коварным, а резким человеком, предприимчивым и активным. С ним очень сложно иметь дело, и я боюсь, что то, чего они ожидают от этого суда, они, к сожалению, в полной мере не дождутся, но все равно какую-то частичную компенсацию они получат.